Время 7 утра, это по местному по Москве где-то 4.30, на улице 27-28 градусов, но ну, просто влажность, поэтому пока в толстовках, в общем, едем из Рамболя на Южный Гуа, посмотрим какие-то пляжи, в общем, в дороге будут какие-то остановки, я думаю, будет интересно, так что поехали. половину пути потому что мы хорошо проскакиваем в а, него сам заезжать не будем и после этого уже начинается южная боа и пряжи. Ну мы следовательно я думаю еще минут 40 и мы доедем немножко заблудали в кружились вокруг карамболя но это все фигня в общем самое главное что утром удачно по-свежему все равно проехали большую часть времени потому что многие пишут что ну, жарко, обгорает А еще также индусы считают русских сумасшедшими Потому что для них эти там 70-100 километров Это огромное расстояние Они не понимают, как мы можем играть и ехать С одного конца на другой конец а Мы можем и мы едем Потому что мы для этого и приехали рассматривать их красоты В общем, поехали дальше За мной, кстати, полиция стоит Многие боятся, и вот она стоит Панта. А сколько? How much is it? Хоть. Хоть? Yeah, тут хватит? курки Thank you. на пляж Колва. это уже южная гоа короче там плутал я немного да даже немного так достаточно сейчас покажу пляж тут лодок очень много Но у нас задача не просто по пляжам проехать а именно найти пляж похожий на баунти поэтому мы сейчас буквально просто осмотримся и поедем искать это место именно уже мы находимся и почему здесь хорошо а вы сейчас весь ясно пусть южного э, с рядом Мадюда. вот хотел тут пять везде алила дива рядом ага. а тут потому что спокойно вот, смотрите вообще и чистое ага. а мы еда готовим вообще очень вкусно вы смотрите внутри вот а кафе ваше как называется наше кафе называется нашим маша ага. машин кафе русское кафе да. ага. а номера у вас стоит примерно меня, ну вот рядышком здесь а тут гостиница стоит 1200 полтора с кондиционером сам интернет большая номер кровать большая горячая вода кухня там uh -huh. и еще э, транспорт мы туда пляж и гостиницу возим туда-сюда uh -huh. это бесплатно сервис и пешком 10 минут, оно рядом, можно Еще последний вопрос. Скутер тоже можно снять? Скутер можно, байк можно. Как сказать? Можно, кар вообще можно. Автомобиль. Да, кар можно. Ну, спасибо, что дал телезрителям консультацию про это место. Я думаю, что они посмотрят и обязательно к тебе наведаются на вкусную еду. Все, счастливо. Давай еще, счастливо, Пока. но возвращаясь с южного угла мы сейчас на северном о, да в калангуте мы увидели Макдональдс. можно обратить внимание что вывеска черная такая прям ну наверное зайдем посмотрим что там конечно из булочек мы уже есть ничего не хотим А кока колу наверное какой-нибудь возьмем ты говоришь да? <плес> Все супер, самое главное прохладно и можно в туалет сходить